Четыре стороны Материки, моря и реки, океаны Но нет на ней давно уже Одной большой страны Где я родился, рос и жил И строил планы А планы были, как у всех Закончить школу, политех а может, бед, а может, МЕД, Да все возможно. Всякал внутри, запал, Смотрел вперед, дорогу знал, И шел по ней, не торопясь и осторожно. СССР, моя страна так называлась. Авторитет имела, как в колоде туз, И сожаления нет, ничуть, что мне досталось Пожить в стране советской с именем Союз. И сожаления нет, ничуть, Что мне досталось, Пожить в стране советской с именем союз. Ждал веслы, хоккей, балет, ракеты Брежнев, космонавты. Могу продолжить список сей, И было все у нас окей. Оспорить а могут, это только дилетанты. Стиль жизни был совсем иной, и дефицит почти сплошной. Петляла очередь. Рабочего разлива Я хоккеистом стал в лицо С дружком потягивал двинцом Срывая пару яблок белого налива СССР моя страна Так называлась авторитет имела Как в колоде туз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 Ветры стихли, поменялся век Наш караван идет, и пусть собаки лают Но я все тот же и диагноз мой Советский человек, а мать и родину Не выбирают СССР моя Страна Так называлась, но до сих пор на мне Ответственность и груз И не совок, как мне порой Тогда казалось, нет ни не совок, друзья А правильный союз И сожаления нет ничуть Что мне достало Советской с именем Союз Я жил в стране Советской с именем Союз Я жил в стране Советской с именем